Google сообщил, что автоматически преобразуют существующие умные торговые компании в компании Performance Max в период с июля по сентябрь 2022 года. Локальные компании будут переведены на новый формат с августа по сентябрь 2022 года. Google также запустит инструмент переноса в один клик для тех рекламодателей, которые хотели бы перевести отдельные компании до указанных дат. Ранее тестирование показало, что те рекламодатели, которые перевели «умные» торговые компании на формат Performance Max, наблюдали среднее повышение ценности конверсии на 12% при том же или более высоком ROAS. Однако для разных рекламодателей результаты могут быть разными, поэтому имеет смысл протестировать это изменение с помощью инструмента переноса до автоматического преобразования. К концу сентября такие типы компаний, как «умные» торговые и «локальные» будут упразднены.